Кто из присутствующих в большей степени внутрикорпоративный, чем вне корпоративные? То есть кто в большей степени изнутри? Вот бы меня взяли вовнутрь. Если такие есть, да, я вас очень хорошо понимаю. Спасибо, спасибо. Хотя бы один, спасибо. Моя задача с вами поделиться ориентированием, в каком направлении самим развиваться. Наличие конфликта как такового внутри компании – это здорово. Если этот конфликт функционален, и если этим конфликтом профессионально управляет либо это первое лицо компании, ну, либо, если это конфликт на уровне среднего менеджмента, ну, тогда, соответственно, руководитель департамента, вице-президент. Ну, все зависит от того, как вы именуете в своей структуре ответственных лиц. знаете, если вам то, что я буду рассказывать, окажется надо, вы в конце потом как-то за это проголосуете. У меня есть специальный способ, как это сделать. Я узнаю, на сколько процентов это сработало вот для тех, кто пришел. Если вам это не надо, вы проголосуете своим вторым способом, то есть мне будет понятно, какой эффект.